Привет! Сегодня я хочу узнать, что такое права женщин и есть ли они у нас вообще. Давай разбираться! Права женщин – это все те же права человека. Право на жизнь, право на безопасность, право на свободу слова, на свободу собраний и так далее. Значит, права женщин – это есть те самые права человека – Получается, и документ для них тот же. Всегда нужно возвращаться к этому базовому документу. В нем есть все. А потом еще вот развивались другие, более уточняющие, такие интерпретирующие всеобщую декларацию документы. И основной из них это конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Вот, эту конвенцию тоже Казахстан ратифицировал, она то есть обязала. И наше государство в лице представителей власти считаться с теми правами, которые записаны в этой конвенции. Это основной документ. Дискриминация. Еще одно сложное слово, но слишком популярное в нашем мире, чтобы его не знать. Нет права на свободу от дискриминации. Это принцип. Потому что любое из этих 30 прав человека должно быть реализовано безо всякой дискриминации. Самое распространенное нарушение, которое случается практически повседневно в отношении женщин и казахстанок, это дискриминация. До 2021 года женщины в Казахстане были ограничены в доступе к ряду профессий, и таких профессий было за 200. И только в 2021 году Феминистское сообщество, активистское сообщество, правозащитное сообщество добилось того, чтобы этот список профессий, доступ к которым женщинам был запрещен в Казахстане, как раз из очень патерналистских соображений, из соображений защиты репродуктивных прав женщин. И вот только осенью, летом 2021 года этот список был наконец Отменен. Вместо него составили список вредных для здоровья профессий, вне зависимости от того, женщина ты или мужчина. Теперь это больше похоже на заботу, чем на дискриминацию. А вот право на жизнь, оно включает еще и право на безопасность. Право на жизнь это не значит не просто быть неубитой, это еще и поддерживать какой-то уровень безопасности и ощущение безопасности. Ну да. Каждый день в новостях слышу о том, как мужья бьют и даже убивают своих жен, на насильниках и домогательствах. Я просто не представляю, как можно почувствовать себя в безопасности в таком мире. Тебе не государство дает твои права человека, ты с ними рождаешься. А нужно быть гордым и гордой носительницей прав человека. То есть понимать, что у тебя есть этот набор прав человека. А что касается мужчин, то им надо знать свои права, потому что зная свои права человека, они будут видеть человека и в женщине. Ведь очевидно, что права человека даются нам по праву рождения.